Я не знаю, как тебе об этом сказать, потому что ты мой лучший друг Стар И все это супер странно, потому что... Что такое? Потому что я... Я и правда влюблена в тебя Пока! Пока всем! Что ты имел в виду? Стар? Медленно летит дым Крутятся стрелки часов день один за другим нас меняет ночь Не дети, уже мы давно И каждый сумел все понять Что лучше не быть нам двоем, Дистанцию будем держать И где ты сейчас, уже не знаю Огней тысячи людей стирают С памяти те лица что заставили страдать Я или ты выбирай Жизнь это гад или рай В памяти все сохраняй, сохраняй И пусть не ты уснешь в моих руках Я буду помнить твой запах Я буду помнить И твои красные И глаза, глаза Ты потерял любовь Ты потерял себя опять. Метеостанция врет, дождь здесь каждый день льет Раны не залечит ее. Думали мы наперед, что кризис пройдет Но это любовь, а Франция не заберет, нас с тобой самолет Но не на улице лед Дома любимая ждет, а он тебя нахуй пошлет, тебя нахуй пошлет. И ты мне дашь Пощечина за слова настолько точные Будто годами оточены мной Дашь. Еще один мне шанс, но я испорчу все Кинув пару едких фраз, пойду бухать В ушах радиостанция Ведь там слышишь мои песни Это наша дистанция Мы вроде бы вместе, но не вместе